Всем привет, дорогие друзья, с вами блокчейн. Это игра под названием The Murder of Sonic The Hendy что в переводе означает убийство Ежа Соника. Похоже, Соника, нашего главного героя всех предыдущих серий игр, убили. Не знаю, кто. Вот, наверное, будем играть и искать убийцу. Вот, наверное, за детектива играть. Возможно. Но хотя Соник жив, не знаю, там предыстория какая-то будет, возможно. Ну, убийцу наверное не покажут, потому что это будет слишком просто. Мы его будем искать наверное долго, возможно не на одну серию, так-то все зависит от вашей поддержки. Если вам понравится игрушка, то давайте соберем 200 лайков и тогда уже выйдет продолжение. Садитесь все поудобнее, мы будем так раз начинать новую игру. Игра на английском полностью, типа все переводить придется мне самому. Тут не будет, получается. А что это? П Пхев, создай э, поезд, э, 15 минут. Э... У тебя есть, наверное, на создание. Давай, молодец. Первый рабочий день у тебя в кармане. Тотальный, короче, какой-то капец, делай его одного. Давай зарегистрируем ее имя здесь. А, давай, давай. Сейчас. А тут на английском? А, да. Все. Хорошее имя, думаю. Черные диты. Райд, right. хорошо. Что диты райд? Right? Ну допустим, хоп, пассажиры, можешь читать мои скриблы. Кого читать? Подсказки, типа скриблы. Что такое скриблы? Без понятия. Какие-то скрибли. Дининг машина. Какая-то машина. Дымящая, наверное. О он ох ох я э, нервирую наверное нервничаю это первый день м, работе в, в каком-то пассажирском лайнере работа э, пас, на, на, на, м -м, блин работа на <coughs> поезде э, машина не может плохо чё, чё, black шайкер шейкер шейкер, шап вы убили кого-то? А у кондуктора пришел нормальный, красавчик. Блэк, а, можешь? Ах, быстрее, смотри, ты на себя посмотри быстрее. Мистер кондуктор, сэр, хо, вы... ты делаешь утром? Хо, хо, хо, хо, хо. А, успокойся, успокой меня, Фи... Ни -ни -ни... в смысле маленький бутерброд. Что за бред? Какой у тебя бутерброд, паренький? Ты чё? Ты что? Потому что ты... Потому что ты светлый. Давай, бутеры быстро, первый день, окей. Хорошо, я сейчас бутер тебе принесу. Сегодня последний день моего кондуктерства. Я, короче, ухожу на пенсию, наверное, на несколько лет. Время э, мне и какому-то Мирычу, Эксперсу э, До свидания Один, давай ты работай э, кон, кон, э, Аплодисменты, э, э, сэр, тебе Спасибо, моя э, очередь Она всегда э, давала какие-то билеты э, Которые закрыты были почему-то не знаю, какие-то закрытые билеты. VIP, наверное. А, твои шаверцы, фризы, э, э, используй отели, ха, ха ха Ничего не понятно, что он там ха -ха -ха, смеется, дебил. Когда игра начнется уже нормальная? А что мне надоело уже эти, э, э, читать субтитры? Я могу смотреть на жену, что ли, Ваев? На твою жену могу смотреть, в принципе, да. А мне ничего не будет от этого а, Мо а, Сегодня первый день работы Да ты надоел уже своей работы Давай уже нормальный день начнется уже, сколько можно Давай работать я хочу Меню Что это? Сохранить можно, но я пока рано Меню сделали тебе инвентарь Я могу открыть инвентарь Время, чтобы посмотреть И, и, и потом еще раз посмотреть на... Э, взглянуть на меню и что-то там нажать. Ну, я могу нажать, она нахрен не она сдалась. какой-то, курица. И Гордон какой-то блеу. Блеванул Гордон, наверное. Я не знаю. Почему ты смотришь и нервничаешь? Потому что у меня первый день я нервничаю, конечно. Все мы имеем э, т, поезд э, микроволновки смысле? А, ну в принципе да, микроволновка поезд, все правильно. Хотя электричество там как-то странно там, на, на генераторе, наверное. А, я маленький ордер. Я, ты маленький ордер, короче. В а, смысле. Мы сервер а, Диннинг Кар. Мы сервер Дининг Кар? Давай, Чикин Гордон, бля, ванул кто-то там. Динг, динг динг Посмотри, можешь читать меню. Ок. Я могу читать меню. Ты нет, наверное, потому что дебил. Маленький, веселый, статус, высокая скорость, умный, поезд. Все... Все довольны, короче. Поезд может реально, короче, что-то там разогнаться и, и взорваться. Мы... Сложно что-то там... Приключения сейчас. Мы и поезд... Это нелегко уходить. Конечно, уходить нелегко. Особенно, когда он едет, вообще сложно. Сколько-то там лет, я не знаю... Вот ты э, что-то там вистфули. это поезд эксклюзивный используй э, что-то событие э, и не пассажир. и, и не пассажир в смысле просто использовать э, события и не а не пассажирный поезд не знаю я хочу пассажирный поезд использовать а, интервью какой-то э, сейчас э, Какое-то событие. Не знаю, наверное. Какой-то убийца. Э, ви, ви, на, ви... <къех> на веселье. Ничего э, хорошего тут не будет. Короче, все плохо будет. Э, гости уже э, пришли сюда. Э, Какой-то ужин и машину. Э, дом э, разговаривают. Нифига себе. Э, э, я. И ты что-то там получишь билеты. Но это тебе только на один день, наверное. Ты можешь... А, ты тебе нужно что-то севу... сейчас, силу, чтобы сделать какой-то... Чтобы гости заплатили за билет какой-то андерстудия андер не знаю такого я могу сделать провод сэр. я могу сделать эти провода реально э, ха ха ха ха э, старые мужчины э, рожет вообще задолбал двери миражные экспрессы открылись все на борт да давайте уже заходите уже 2, 10 минут видео идет а мы до сих пор так и не зашли открывай двери а вон убийца, кстати, идет, похоже бандит, смотри. Да, это кто? Майджел? По-моему, Майджел его звали. Э, вау! Поезд офигенный! Э, почему? Э, э, э, э, Что-то тич? Почему учитель сюда пришел? не знаю. Это крокодил, Монти, смотри, Монти пришел. Ты чё? Я, я тебя в прошлой серии убил. Ты, ты чё? Как ты возродился-то? А? Ты расслабься, мужик. Я могу использовать поезд как хочу. Не можешь ты использовать. Ты не кондуктор. Ты вообще не машинист. Ты никто. Почему ты эксперт? Потому что эксперт. Все. А ты знаешь, Оловис, always... все отсюда нахрен. У меня сегодня день рождения. Вечеринка. Если это поезд, эээ, ты, Ами, не можешь промиссировать, потому что возьми ничего отсюда. Уйдите отсюда, нахрен, роучер. Быстро ты. Стилинг. Поезд. Стейшн. Дай мне магазин. Чего? К какой кракен еще? Кто может мне 10 пенов дать? Я, я могу 10 дать без проблем. Что характеры стак здесь? Какие-то характеры что? Получи кондукт чего? Получи свою блэк и ты... Свинота, твоя униформа. О, красавчик вообще. хай хай. можешь дать мне одну собачку? У меня нет никакой собачки. Нету? Нет у меня собачки. Нет, пошел в жопу, дружбенчик. У меня нету и собачки. Хорошо, ты не дружелюбный. Да у тебя фанат собачки, нет, у меня нету ее. Что ты хочешь от меня, чувак? Почему я не могу я нормальным одну секунду быть? Я могу одну секунду быть нормальным, а больше нет. Соник с э, роли получай еду. Ха-ха-ха, извини, у меня день рождения, девка. Нормально, как это у него день рождения? У нее же вроде бы. Я вернулся. Получи коллекцию каких-то билетов. Пожалуйста, возьми и уйди отсюда сразу. Ч ⁇ это сразу уйди? Что ты проконяешь? Мне кондуктор. Ты присоединишься ко мне, Блэк. Да, конечно. Получи клик какой-то, и потом понравишься, поразговаривай, и мы получим вместе какие-то билеты. Окей, я пошел получать билеты. А кому билеты давать? Тебе? Тебе? Давай тебе билет дам. Да, на тебе билет, пожалуйста. Спасибо, К Кенли. Счастливый. Наверное, ты очень счастливый. Не понял, что счастливый. Кто счастливый? Не переживай, я получу удовольствие и вопросы. Возьми какой-то овер. Потом... Но я ребенок, короче, и ты, и эм, вентуалей В смысле умер? Кто умер? Я не могу, потому что, потому что я не могу. Э, нельзя. Э, сладкое, наверное, сейчас. Я э, гладкий, ты э, не очень. И твоя ф -ф -ф -ф семья в, в безопасности. Подожди секунду, он Соник Хендехох. В смысле, он немец, что ли, Хендехох? Не, ну я не знал. Про -про Промизуй ты, Эксэленты. Оставайся внутри, внутри поезда, Соник. Получай вес, веселись, короче, сейчас быстро. Да, я имею веселье сейчас. но нет. Я вообще тут, блин. Не хотел устраиваться никаким кондуктором. А, хорошо, спасибо. Блин, это да со всеми надо так будет еще. А это что за чел? Кто это? А, пожалуйста, возьмите тикетс. что он пожованный какой-то. Что это за тикет? Давай переделывай. Нет, ты никуда не пойдешь, чувак. Где он порванный? Но реально это не, никакой не кихис. Ты плохой гей. А, получи хороший тикетс, спасибо. Когда получишь хороший тикет, сможешь приходить. А пока нет, все, Не хэкай мне тут. Так, э -э можно я возьму тикет сеть у тебя? Ну ладно, вот это хороший, вот это красавчик. Нормальный, сэр. М спасибо, э -э Шакс Бору. Имеешь ты лодку? Нет, спасибо. Ему не нужна лодка. Ну логично, зачем ему лодку? Он же поезд заедет. Э -э возьми мой пак. Sparkle э -э Гелатин. Спаркли э, может э, мелтовать и и что-то волосы нет не может я браукнутый моя спаркли гелатин э, идет сюда моя первая день и мои лит мои мои маленькие нервы ну они уже большие становятся не не можешь не, не надо нервоваться ты очень хороший пожар Мы вместе с паркли Гелатином Что-то строим Ха-ха-ха-ха абсолютно. Ты нуждаешься ничего Можешь летать сейчас Да, лети, да, кред отсюда Спасибо Год, хороший Нессер Поезд нормальный Конечно поезд нормальный Еще бы он бы ненормальный был бы. Хай, ты два можешь мне дать сейчас? А два чего? Вот это вот два или билета два? Хорошее утро, мама. В смысле мама? Это что, мама? <laughs> это его мама, что ли? Ну, как-то молодо выглядит на самом деле. Можешь uh, мы получить твой тикет. Май, май, хау... Фу, Не, не хорворс, а билет. Фичи, давай. Нормальный билет, все, можешь оставаться тут. Да, полетели, очень легко разговаривать с вами. А мне очень сложно, потому что английский, так, на серединку знаю. Переводить все я не могу. Ну, тут типа, мама, я, ты... Сникерс, 10, 20 долларов, давай мне быстро в пакет. А, гон, имей, Кендли, вопросы, иди назад. Странно, все промолчали, ну ладно. С, ты должна должен спать идти уже. Я актуально, лучше Джудинга характерша. Джудинга? Не знаю, такой. А, давайте мне, пожалуйста, ваш билет. А, спасибо, очень большое. А, можете идти нахрен. А, принцесса, мое э, э, сердце растаяло. А, принцесса, э, она э, принцесса? Прийти, я тоже не знал. Какая-то баба махает что-то. А, вопрос, у меня есть вопрос. Вы посещаете э, Самилье? Они вроде без Сепаратисты. dimension актуально Ну, у него здесь все. Он и деменция и у него прогрессируют. И все. На свете. Сепаратист что? Она не знает, кто такие. А, а, а, хер, Амис. А, а, день рождения. Хип-хоп. Назад. Он dimension Кьют, Префер, э, день рождения, э, э, к, пирожные, э, мир больше один, админ, экси, хо хо хо, ты не не улучшая, я хип хоп и ты наслаждайся, принцесса, а что Шаутбелл, Ты before принцесса Да, она сейчас принцесса да. Мы уже давно это поняли Что ты делаешь? Пожалуйста, сядь на пол Почему я могу я э, Граупить? А почему ты можешь граупить? Я не знаю О, смотри Опять <coughs> Сейчас будем допрашивать крокодильчика Здорово, крокодил-друг Можешь я получить твой тикет? А, конечно, сэр. Джентльмен абсурдит моральс. Я люблю медленный... Я люблю шоу. Ты мой тикет. Он, Сименс, Водинг, глаза, контакт, контактирует. Армис, сэр. Айси, ай, что-то симит. имеешь мисс мой билет. А, ты разговаривай нормально, э, дуралей, без матов. Э, э, э, Мисплейсит, мой тикет, я не знаю, э, где он. Смысл ты не знаешь, где он? Быстро дал тикет, ты чё, охренел Выгоните этого крокодила. Все, я тебя сейчас тоже убью, как э, монти этого оперил, себя, расхреначу. Он и э, Хайдинг, Эмбрассен, Очень очень Хорошо. Что очень хорошо? У тебя нет билета. Ты чё, чувак? Нет билета, идешь нахрен отсюда. Все. Чё ты орешь? Да я тебя сейчас, блин, пасть закрою. Это офигенно. Спасибо миллион. Какой спасибо? Где билет? Где билет твой? Я не понял, чувак. Хер. Какой хер? Спасибо тебе, ордер. Эксперишн и бал, мессинг. Ничего, я могу помочь тебе ты продашь гифки и рюкзак сейчас мне не продам я тебе ничего ты чё нет садли но я имею пластикоперацию и рюкзак который идёт назад и получает тебя фика себе рюкзак нормальный брызну холодный ему так оденься иди в шапку на надену смотри как он где-то в шубе Ч ⁇ Блэк, ты Шевинг, ты нуждаешься в каком-то фичи и в бронежилете. Не знаю, нет, мне не надо, у меня хорошо. Мне бронежилет не надо, пока мне никто не нападает на меня. Так, кто у нас остался еще? Она была... Вот она вроде была тоже. А, пожалуйста, дайте мне праздничный девушку билет. Хе-хе-хе, кто... Кертаний Кто Кертаний, я не знаю Спасибо, мисс И спасибо, ты Выбираешь наш веселый поезд Ты день рождения фестиваль. Офигенно Это день рождения дискант Центральной по помощи Кто не может любить Хороший Баргайн Баргаин, не знаю, никто и э, убийца, э, поезд, э, может э, слушать музыку э, сейчас. Вверх-ап, э, май аллее Кого? Кто не может любить хорошего трилла? Никто. Ты смотришь, девушки, любишь, год хорошо, правда, криминальный э, подкаст. Подкат? Не знаю, хороший подкат, наверное, был бы. Наверное, мы уходим сейчас весело веселиться. Но потому мы долго искали вас, мисс. Ох, это весело, спасибо тебе. Где я могу использовать его? Где-то далеко, чтобы я не пострадал. Это разблокировать двери в поезде. В смысле поезде разблокирует дверь? Она ж взломает, получается, машиниста и угонит поезд куда-нибудь. И все, мы разобьемся хренам. Ты кондуктор совсем с ума сжил Точно у него какая-то деменция там началась. День рождениям девушка. Получите день рожденный ключ. А, практика практиканты традиция. А, я буду использовать его полностью. Хорошо. Используй э, веселый... Э, спасибо тебе. А, это, это... Чуть за рог. В смысле? Можно, пожалуйста, вы... Это циклоп какой-то. У него глаза один и рог какой-то вырос. Или это морковка, не знаю. Чё он? Снеговиком стал? Ну, хоть вроде нет. Э, спасибо тебе. Э, э, наслаждайся э, сейчас здесь. Абсолютно... Я абсолютно буду общаться. Получи сам санк, пресент, положи мне легко. Ты, консидер, мне звонишь. Я не звоню никому. Он смотрит на меня. И чё? У него вообще глаз нету, не знаю, какие-то точки две. Я учусь ниндзюку. Я один Могу коммунистом Стать и что-то там Подписаться на кого-то, не знаю Может быть можешь а, Получи музыку Любишь различные а, Тренинги Тренинг, не знаю, какой-то Может, люблю Может, ты Клининг менеджер Клинк. Он то в Почему а... Ребенок вопросы не задает. Действительно, он ребенок, смотри, маленький. Я могу. Э, центральный могу. В смысле? Ты центральный можешь? Кондуктор смотрит на смуга э, и что-то там ансверит. Странно. Так, вроде мы со всеми уже пообщались. С роботом? С роботом можно? В смысле, так он же робот? Яме не надо Этого делать Блэк и э, э, э, Ты гость Ты не можешь Поезд Блэк открытый э, Получи одну какую-то хрень и, и вопрос Какой вопрос ему получить А где э, Армия э, может э, быть не, Актуально э, Поезд кондуктор э, Мне э, Даст Плату какую-то Зарплату? А, хорошо э, Отдыхай, маленький Бак а, Поезд ты и, имеешь э, Рабочих то есть Сейчас, и в долгое время Ты Можешь работать э, Усердно и получить Что-то хорошее а, Драт используй знаки, и смотри, реально э, теститу. ту Кого смотреть? Футбол? Так, я вроде с тобой уже общался, или нет? Я, шо, суп, я могу получить как? Нет, ты ничего не получишь. Да ладно, ну, хрен с ним, ничего с ним на отношения, он все равно умрет скоро. Я, я назад иду а, и собака. Чего? Герои, ты а, иди домой. Я поприкавался И могу э, Идти домой Ну поприкалывался иди домой, хватит Получи Купи Какую-то собаку Купи Купи Чихуахуалу ну, Хотя лучше не стоит Так, мы с ним уже общались Хорошо, я, я не агрюсь Так, что с тобой еще можно? А может быть Уйдешь отсюда Нахрен а ты что такой злой? Это точно террорист, я тебе отвечаю. Не хочешь ты кейка? Нет, не интересно. Отвечай, он убийца, я тебе отвечаю, все. Я уже сам вижу по, по его морде. Все, он убийца. Это 100%. Вот он навряд ли. Он вообще детектив, он точно убийца не может быть. Она тоже какая-то слишком веселая, навряд ли убийца. Она заманчивая, но не убийца, точно. Он что-то тоже недовольный, он от депрессии. Что тебе надо? Да возьми пироженку. А можно мне получить меню? Ты сейчас поебалу получишь, ты чё? Нет, извини, ничего не могу я тебе сделать. Получи, может быть, больше поезда и картинку. Ты не можешь иметь напитки. Он не вронг, он не стройный, но я могу офендить замелия мы офицеры вода кофе и чаус кока-кола и все остальное я могу дать тебе кофе сон но бобы и спун таук я не могу тебе дать читать гай ну что-то он что не может читать наверное не умеет читать как его взяли сюда вообще Пожалуйста, дарли мне нужно фрешен before uh, какой-то праздник. Окей, okay. о, oh, давай ордер, мадам. Ох, это делективы. Но мы можем договориться. Чего? Нет, мы не можем договориться. Не надо так на меня смотреть. Я очень злой в э, последнее время. Ты можешь микроноку пойти э, вверх. ха ха ха ха, -ха. М -м -м, Может быть, э, -ж -ж позвонишь э, к, к кастомеру э, сейчас. Ну, может быть, но я не буду никому звонить. Ни к кустомеру, никому. Э, ты можешь э, смотреть на меня сейчас. Но ну, я на тебя смотрю. Ох, извини. Ты можешь свой ордер дать. Myself как э, Спасибо туезер. Э, Карамен не может дисейпер. Dis, Что-то странное хрень Я не понял это полчаса уже играю и не понимаю что делать Мы с Соником пообщаться э, Давай мне пироженку быстро э, Ну на тебе пилу пироженку Ничего. чё Ну тому челу вообще лучше не подходить Он какой-то странный А э, ты э, офигенный поезд Можешь выполнить все и легко. Да без проблем. Офигенно, я легко все выполнить могу. От поезда эксклюзивный. Я наслаждаюсь время всегда. Какой ордер, я не понимаю. Какой ордер? Ему надо ордер при предъявлять. Давай ордер свой. Нет, не интересно. В смысле? Ты, ты не можешь здесь больше находиться без ордера. Быстро ордер давай. В смысле? Алло? Чувак. Он ордер не хочет продавать Предъявлять, точнее Продавать я его не буду Не можешь играть в боулинг В смысле, вон, почему? Ты не можешь боулинг играть Это не, не, не смешно Это плохо Помоги мне постер, ребенок Какой постер? Я к, с, Как Соник что-то взял И ушел от меня А что, он тебя кинул, что ли? Я просто не знал. Можно получить ваш ордер. Это хорошо. Да нехорошо он ее кинул. В смысле? Соник, ты давай рассказывай, что ты наделал. Да какой Ну, в смысле? Пироженки какие странные. Да нахрен они мне сдались. Все, давай работать нормально. Да... Не ту. Это очень хорошо. Ни хрена не хорошо. Где пироженки мои? Блэк... Гоя... Ты ну но... Да это было все. Актуально. Ни хрена не понятно вообще. Это. Ну я знаю, что это для рабочих все. А мне нельзя его использовать. Почему? Это же для рабочих. А я типа гость, что ли? Как это так-то? Как... С каких пор я гостем стал уже? Ты не можешь получить нет сори. А можно ордер? Мой целый роман не может ордер дать. Конечно. Ладно, сохраняемся. Вот здесь. Потом уже продолжим, может быть, русификатор скачать, потому что тут вообще нифига не понятно. Ну, типа, более-менее как-то понятно, но надо убийцу найти. Ну, вот это убийца, я тебе отвечаю, это убийца, все. Вот на этом я остановимся, вот это, Кнуклис, это убийца, все, Это уже точно. Потому что он слишком дерзкий, какой-то ковбой, и у него там, наверное, оружие где-то вот в этом мешке. Так-то сто процентов все а, Также, если... Вам видео понравилось? Собираем 200 лайков, выходит продолжение, все вот так вот. А пока подписывайтесь на канал, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и вы дадите таким образом мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Делитесь видео с друзьями или со знакомыми, обязательно. Все ссылки в описании под видео, заходите, спонсируйте, делитесь. Увидимся в следующих сериях, в прохождениях. Я всем желаю удачи и всем пока-пока.